Ух ты, и снова я. Александр Лад печенеки. Ребята, маки. Расцвели красные маки. Красные маки. Здесь посажено и эремулус, и розочки, и маки. И вандыши. И все на одной клумбе. И пионы. Простые пиончики растут. Но маки сейчас красиво цветут. И пчелки собирают пыльцу на маках. Красивые. Это еще не расцвели. Это декоративные маки. Маки декоративные. Красиво. маки маки что здесь только нету на этой клумбочке. <свеч> ну все ребятка всем пока пока до скорого с вами был александр кривого печенеги разводится этот мак семенами Постоянно здесь семена высыпаются и маг прорастает. Ну все, пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола. Печеньки.